Три фразы, которые портят твою жизнь. Запоминай эти фразы, не говори их никогда, и сразу же в видео я скажу, о чем их заменить. Первая самая популярная дурацкая фраза – нет денег. У меня нет денег. Понятно, что даже если их нет, но замените это. Вселенная на самом деле слышит и понимает, нет денег, нет денег, нет денег и исполняет и увеличивает все, что у вас есть. Поэтому предлагаю заменить на фразу «деньги в пути» и как бы вы понимаете, что выход из этого есть. Второе. Фраза «не за что», вернее ответ, когда вам что-то говорят «спасибо, что ты что-то сделал», и в ответ тебе, ты говоришь «не за что». На самом деле это обесценивание своих достижений, своего вклада, поэтому обязательно говорим "рада" или рад помочь» третья фраза и я не знаю когда вы хотите решить какую-то проблему и не знаете как вы начинаете говорить я не знаю но после этой фразы ваш ум ваше подсознание понимает что все тупик там двигаться некуда задача поменять эту фразу на буду искать ответ и знаете что ответы всегда найдутся или найдутся люди которые вам помогут в этом ставь лайк отправляй это видео своим друзьям и пишите в комментариях как вам это видео